Всем привет на канале Футбол Весь Тут. Ловите новый дайджет всего самого интересного из мира футбола. Поехали! Ведущие Татутэке разбирают в деталях матч Динамо-Шахтер и даже находят, за что можно похвалить тренера киевлян. Из нового выпуска вы также узнаете, какой клуб болотнику напомнила Динамо в матче с Шахтером, кто выполняет в Киеве роль Тайсона, сколько килограмм за игру потерял Кинзера, в чьем стиле сыграл Бурда, сколько раз коснулся мяча Франк Соль, Сколько осмысленных комбинаций провело «Динамо» и самое интересное – кто скорее возглавит «Динамо», чем «Лучевску»? Лучший футбольный блогер Украины Дмитрий Поворознюк в новом выпуске рассказывает, как Днепру-1 удалось получить в команду чемпионов мира, которые оказались не нужны киевскому «Динамо», в чем Сергей Булец лучше своего мадридского прототипа Иска, а где еще надо серьезно прибавлять, какой футбол, по мнению Дмитрия Михаленко, играет сборная «Чемпион мира», какой рекорд Булецца установил в истории программы и что может ему помешать заиграть во взрослом футболе? Больно было смотреть на пресс-конференцию пока еще главного тренера Динамо. Он уже и сам понимает, что ничего не получается. Как исправить ситуацию, неясно. Но надежда и вера в какое-то чудо в матче с Брюге отчетливо присутствует. И в случае неудачного итога противостояния с бельгийцами можно ожидать решительного поступка от Хацкевича. Но где потом искать нового тренера Суркису посреди сезона? И только ли в персоне наставника проблема киевлян? Крутизное видео от Match Production про лучшие футбольные песни. Will Greek on Fire. Эту песню вы будете напевать весь вечер. Московские клубы выбирают банальную попсу. И думаю, вы догадались, какая песня на первом месте в этом топе. Но что самое интересное, эту композицию считают своей и поют всем стадионам далеко не только фаны одного клуба. Сергей Рафаилов как зеркало наплевательского отношения к болельщикам в украинском футболе. При этом он остается одним из самых эффективных менеджеров в стране. С каким чемоданом сравнивает Рафаилов Зарю и как часто президент по телефону делает замены игроков. Антон и Слава из проекта «Живой футбол» когда-то прославились крутыми видеообучалками и ударами на колбол. В этот раз они сделали классную видеочеллендж с подписчиками в котором нужно было попасть по воротам с 20 метров. Причем ворота постоянно уменьшались. Качественно, весело и по живому интересно. Именно такими должны быть футбольные челленджи. Ловите подсказку вверху на это видео. Все, кто любит футбольную аналитику, тактические разборы и верят, что футбол – это не только финты и скорость, посмотрите тактический анализ игры Ливерпуля. Что эффективнее в футболе, чем покупка новых игроков? И за счет чего Юрген Клопп будет побеждать в новом чемпионате? Также вы можете узнать, кто тот единственный игрок, что обыграл Вандейка в прошлом сезоне. Классная рубрика от Фудхакера, в которой его подписчики показывают свои умения, приобретенные благодаря обучалкам Антона Павлинова. Крутой челлендж, который мотивирует детей заниматься спортом и достигать новых целей. Браво, Антон! Только официальные трансферы за прошлую неделю в обзоре от портье Драгба. Поэтому пока ни слова о Неймаре. Лукаку ушел из Мью, канцелу переходит в Мансити, и к счастью Зинченко он играет справа. А вот зачем Данила Ювентусу за 37 миллионов, фаны туринцев так и не поняли. Чемпион Англии из Челси ушел в аренду в Бернли, арсенал по дешевке неожиданно купил Давида Луиса, а Тоттенхэм приобрел потенциальную замену для Эриксона. Вся жесть в матчах Динамо и Шахтера. Атака лива на Спиридона, знаменитый эпизод Ярмоленко-Степаненко и кучер, бьющий Андрея сзади. Лучевку, атакующий арбитра. Динамовец Мараес, дерущийся с Ракицкой. И абсолютный трэш, когда фаны подключаются к разборкам футболистов. Посмотрите подборку крутых сейвов под классную музыку. И вашим детям захочется быть вратарями, а не форвардами. Забавно, что в обзоре есть Куртуа, правда еще времен Челси, так как в Мадриде за год подобрать для этого видео эпизоды было объективно сложно. А вот сейв Лунина присутствует. Кто знает почту Зидана? Давайте скинем ему ссылку. Алисон, Дехеа, Уголюрис, Терштеген, Буфон. Смотришь на их дичайшие ляпы и задаешься вопросом. Как они могли попасть в топ-клубы мира? И кто после этого захочет быть кипером? Но на самом деле, это только лишний раз подчеркивает, что в футболе ошибаются все. Вопрос только в частоте и цене этих ошибок. 214 км в час. Именно эта скорость на сегодня является рекордом ударов в мировом футболе. Кто отправляет мяч в сетку быстрее, чем ездит твой автомобиль? Смотрите в захватывающем обзоре. Кто будет чемпионом АПЛ в 2020 году? Футбольник в обстоятельном материале разобрал основных претендентов на победу в стартующем чемпионате Англии. Будет ли сенсация в новом сезоне и от кого? Смотрите в видео.